Всем привет, ребят. Сегодня настраиваем гранту. Человек с Благоя приехал. С благой же, да? Да, да, да. Ну расскажи про конфиг. Здесь, как бы я сразу скажу, был восьмиклапанный мотор изначально. Да, да. Был восьмиклапанный. Блок родной остался. Внутрь поставили потроха отвесты 1.8 колено, шатаны, поршня, Кострома, мотор, деталь, угу. безвтыковые, с проточками под большие клапана. Голова другая, большие, большие клапана АЕ. А, а 29, там на, на сколько? Я не помню, да, сколько 30, они там, 32 там. на 29? Типа да, того? да, да, проточные каналы, ручная там доработка. Вот, ресивер прокаровский. Ну, здесь, да, прокар, который новый уже да, идет. Да, да. У которого здесь поддат, труба это откручиваемая. Как бы катушка здесь от восьмиклапанника, потому что изначально восьмиклапанник ну, стоял. Вот эти всякие стяжки не смотрите. Это у нас временно все. Здесь ШДК подключен, примотан и все остальное. Так, а паук у тебя СТ или СТТ, да. А СТТ, Полностью ШДК, да. выхлопная система С нержавейки Настраиваем мы это все на датчике массового расхода штатном. То есть здесь 8 клапане, как я говорил, было валы еще раз. 8,6 УСА. стандартные 6. Да, на стандартных все это. Но это как бы временно будет потом автомобиль на 401 валах, РС АКБ-двигатель. Блок управления у нас СП-троник М4М. М74, ну то есть М4М это тот же самый М74М, потому что М4 уже там, по-моему, не продают, да, ребята? Да, они сказали, уже снят и больше не будут производить, да. Ну, поэтому как бы идет замена М4М Поначалу мы очень долго парились здесь э, с настройкой предварительной Потому что блок я подключил, как-то насос лупит на постоянку ролюх какая-то щелкала при включении сжигания тоже непонятным образом Потом посмотрел э, конфиг, ну, то есть, э, соответственно, в настройках э, самого этого Сейчас, секунду, очки одену, блин, слепой стал ну вот, соответственно, в настройках там была полная белиберда какая-то непонятная Пришлось сливать с сайта, соответственно, конфигурационный файл под гранту И залили его, ну и потом, соответственно, переконфигурили полностью Потому что много параметров там надо очень менять Тут не только форсунки, да, форсунки 107 волговские стоят на данном автомобиле и кучу параметров надо было переворошить все это вручную у нас шло где-то полтора часа только на конфигурацию потом поехали к ребятам на... в автосервис в автосервис приморский в котором я работал ну прикрутили датчик кислорода снизу и поехали вот кататься мы уже катаемся то в принципе часа часа два наверное, да? или больше побольше, да Три часа где-то приблизительно катаемся Ну, отлаживаемся на всех диапазонах В принципе, мы уже всю поправку выкатали как таковую Она, вот она, здесь есть, как бы все выкатано Но не смотрите, что такие бугры какие-то огромные По факту 1.1.0 у нас как по координатам наполнения вот Выглядит вот приблизительно вот так вот это когда 2 на, от 0 до 2 зажигание тоже я сделал обучил уже ну в принципе все нормально работает сейчас с запусками работаем на запуск и э, на холостой ход у нас какие-то проблемы с выходом были вот сейчас на данный момент э, заглушили вакуумную вот эту вот трубку то что, вот, то что здесь со стяжкой это подача ну то есть Вакуум, грубо говоря, который шел здесь на тройник, на адсорбер и на э, тонкий газотвод, который работает на холостом входу. В принципе, если у вас тюнинг, можете это глушить нахрен. Это не нужно, потому что вот эта трубка... Работает только ну, Сделано для того, чтобы работать И отсасывать, грубо говоря ну, выпускные, ну, то есть эти Картерные газы именно на холостом ходу Основная у нас вот здесь сделана Ну, как везде То есть у нас просто через дроссель будет идти И за дросселем уже ничего не будет э, Почему заглушили? Потому что здесь отверстие Очень большое, надо в принципе Жеклер туда очень тоненький-тоненький Ставить, тогда будет все работать Ну, либо ее вообще нафиг глушить Потому что она как таковая, ну, не нужна она из-за этого у нас подвисали постоянно обороты, дроссель очень сильно закрывался и не поймать вот этот переходной режим, когда его надо открывать ну то есть до скольки надо закрывать сейчас заглушили, на холостом ходу у нас соответственно стало нормально открываться дроссель и, и выход на холостой стал нормальным ну я думаю что по пути мы еще сейчас поснимаем ну я думаю что когда будем откручивать тоже сниму вот, ребят, уже по тоннелю едем Тут Круг сделали такой нормальный В принципе, уже докатываем Такие режимы Ну, грубо говоря, выглаживаем все это калибровки Чтобы все четко было Ну, соответственно, по приезду Еще раз перепроверю запуски Работу на холостом мы наладили Все ровно работает Холостой у нас тысячу оборотов На данный момент Ну, вроде как бы для этих валов, в принципе, нормально. Я думаю, что меньше нет, нет смысла никакого делать. По тяге тоже все хорошо. Как бы не без провалов, все линейно. Я не знаю, вот сам даже скажу, что ну, как да, тя... да. Очень хорошо, да. Было, что с 5000 только был подхват. До 5 ехало плохо, ну, на родном блоке, там, с чуть-чуть правильной прошивкой. Сейчас вообще все ровно, линейно хорошо. До 7 идет прям. Четко дальше не крутил, но ну там смысла не вижу, да, не, ну как мы 7500 докручивали докручивали все-таки да, ну, что-то было маленько, да. а, это понятно, собрались, потому что тоннель перекры... не перекрыта одна полоса крутили, да, ну тут смысла нету поршневая получается у нас э, ну, низ 1.8 от Весты э, грубо говоря, тут как бы смысла особого нету, да и не нужно а по коробке что у тебя там? Стандартная, а, полностью будет. стандартная, с главной парой 3.9, наверное, да, да? да, да, да то есть все по стоку в принципе, все ровно, как бы нормально. Сейчас вот уже едем в автосервис и, скорее всего, там уже будем снимать видос продолжения продолжение. Ну, открутим, посмотрим, что и как. Я думаю, что все будет нормально. По крайней мере, под капотом смотрели, ничего не отвалилось, все как бы на месте. То есть, что может не радовать, потому что зачастую у нас какие-то косяки и деньги Ты, кстати, сегодня собираешься, что ли, домой ехать или как? Да, да. А, прям там ты. вечером там я заеду. А, ну по делам, да. да. Ну, в принципе, ты что тебе тут по М1 да. встал и поехал. Три часа, да. Ну, три часа, да, вообще нормально. Там уже там контроля, не ни скорости, ничего да, нет. Да. Упасишься, и дубасишь. Планика, ребят, я тогда еще сниму, уже в автосервисе. Ну, все, ребят, закончили. Тут, правда, XS 1 случился. Ну, ладно, не буду рассказывать. Только вдвоем будем знать. Да, ну, все закончили, все нормально едет. В следующий раз, я думаю, что скоро ты приедешь уже. Уже будет на АКБ валах. Не на... Те, которые, да, на усах. А именно будет АКБ 401. Перекрытия у Женька узнаю, какие надо поставить. Потому что я так не помню, честно. Потому что дофига их настраивали и опять же на разные конфиги разные перекрытия ну я думаю что наверное до снега то мы успеем все это сделать скорее всего да. в принципе те что их закинуть а, да и все в общем то на, в принципе я думаю ты на этих же на этой же прошивке нормально и доедешь ничего Нет, страшного да. не будет ладненько ребят все не забываем ходить под видео там драйв контакт у меня ссылочки ну и жмем колокольчики, подписываемся и все остальное. В общем, всем пока и до новых встреч!